Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! Все не идет у меня, знаете, из головы нашей беседы с Евгением Евгеньевичем, поэтому продолжим сейчас на самые разные темы. Мы тут философии, да не надо философии, мы находимся в состоянии войны. Или мы нас уничтожим, или к чертовой матери мы наконец что-нибудь сделаем, так чтобы им плохо было, и не только ядерную ракету допустим так надо да, думать такие вещи сказать. Тогда ики нас не будет, смысл победы там будет. Это, это для нас холодные души. и вывод должен быть следующий. И мы должны ситуацию оценивать в мире и вокруг нас такой, как оно есть, а такой, как хотелось бы ее видеть. Это самое главное. Это умение доложить старшему большому начальству, что есть, а не что он хочет от тебя услышать. Это очень немаловажный фактор. И любой руководитель, это его главная задача, именно так делать. Понимаешь, именно так докладывать. А, нам, правда, Расстреливать это, надо за ложь конечно, в докладах. Конечно, А то потом это, за это расплачивается страна. Россия значительно более развитой в экономическом плане, чем Иран. Мы должны также продвигать свою внешнюю политику на Украине, на странах СНГ, на Ближнем Востоке. Везде, несмотря ни на что, занимает жесткую-жесткую позицию. Значит, экономическом плане. Очень важный вывод по поводу этих кудровых и прочих. Значит, мы тут говорили как-то, помните, первая колонна, пятая колонна, да какая разница, предатели, кратко. Значит, эти предатели, что поступили с ними в Иране? В Иране после прихода к власти была зачистка политической аренды. Все эти предатели, все эти колонны были зачищены. От леваков типа Федаил и Халк, и партии Туда, это коммунистическая партия, Кенури, помню, по телевизору спал, что он агент Советского Союза, ну, в общем Зачистили и до да всех, кто ориентировался на Запад. Вначале, кстати, это очень похоже. Я не на что и намекаю. Не похоже, спасибо. Да. Например, активная работа других государств, тоже Китая, о которой мы говорим, как бы союзник, но у Китая свои интересы, и там, где можно, они нас выталкивают. Потому что в том числе Центральной Азии богаты ресурсами. Китайцы запускают новую логистическую структуру, ведущую из Китая через э, Кашгар на выходом на Киргизию, на Южную Киргизию, на Узбекистан, а потом на Афганистан. Это почти то же самое, что я тебе говорил, которое нам надо делать. Я в 1995 году буду. С ответшим чиновникам пробивал эту идею, да? Значит, они работают и дают деньги под все. Они не собираются там ничего не воевать. Поэтому, когда я смотрю наших больших чиновников, которые рвут на себя черняшку говорят, если что, мы с джихадистами сразимся. Ребята, вы вообще-то ради чего там сражаться будет Ради интересов Китая, который взял под свой контроль сейчас месторождение. Вообще-то, Китай граничит с этой страной. Ну, что -то я не слышу, что хоть один китайский. Политический руководитель, чиновник сказал, мы если что, рванем тельняшку. А у нас рвут тельняшку, пугаются, летят. Как бы по голове сильно не попало, может поменять что-то в известном черепном. Значит, она у нас не запрещена в России. Раз. Второе. Если кто знает историю создания рабочей партии Курдистана, она создалась при очень специфических условиях. Там оттеночки такие были. А значит, ее главная команда сейчас самообороны. Значит, Карайлан. Да, Мурат Карайлан. Очень любит, а почему-то советский портупель, я Всегда принесли когда Но Вот любит Советский Союз, Совет, блин, он искренне считает, что Россия это и Советский Союз. Совет. Кстати, боюсь хорошо, Володь. Тоже посмотреть надо. Кандиль штаб-квартиру на севере Ирака. 30 лет турки штурмуют. При помощи предателей сборки. Не могут взять. Там целый город в горах. Управление, склады, штабы и так далее. И там все старшие командиры находятся. Поэтому, знаешь, это как посмотреть. А сколько у них штуков? А, скажи, сколько хочешь, только будет. Я тебе объясню систему. Нет, я думал, может, на Украину. Да я, я что, больше так прекрасные да. курды, великолепные бойцы. Так, вот это...